Я училась в УДГУ на факультете дизайна, и направлением у меня было искусство костюма и текстиля. Я просто не нашла именно текстиля и решила, что почему бы и нет, можно пробовать и дизайн интерьера в целом. Я узнала прямо такие вещи, которые, я бы не задумывалась даже о них, а они есть на самом деле. Очень много тонкостей которые пока ты не начнешь копаться в этом во всем ты даже и не не будешь думать что они есть но их очень много и именно преподаватели они научили прежде всего думать как дизайнер и наверное это самое важное